Всем привет! Рискнула заказать на Али пальто с натуральным мехом без отзывов. Что из этого вышло, смотрите в обзоре. Сразу скажу, Алиэкспресс – это огромная торговая площадка, на которой есть разные продавцы. Кто-то делает вещи очень качественно, и я от них в восторге, а кто-то халтурит в надежде легких денег. Поэтому нужно внимательно изучать описание товара и желательно покупать только те, где уже есть отзывы. Я же рискнула купить без отзывов. И зря. Данное пальто на первый взгляд вполне соответствует картинкам продавца. Все красиво. Мех мне понравился. Мягкий, натуральный кролик. Выглядит очень прилично, правда сыпется слегка. Но когда начинаешь рассматривать детали, то вылазят нюансы. Например, сзади воротник очень странно сделан. В итоге он не ложится ровно, а все время задирается и видна подкладка. Это некачественный пошив. Но самым неприятным сюрпризом для меня стали рукава. Оказалось, что с одной стороны у них вшиты вставки из обычного трикотажа. Очень странная идея. Вряд ли зимой в холод рукам будет комфортно. Это мне не понравилось. Сейчас, приглядываясь к картинкам продавца, я уже вижу, что там тоже видны трикотажные вставки. Но нигде не акцентируется на это внимание. А жаль. Поэтому будьте внимательны и не повторяйте моих ошибок. Желаю вам только удачных покупок.